меня все равно не вы не выпустят придется все жгать. Не надо жгать, отдай мне, я увезу отсюда, сохраню, спрячу. Да. Ну Благодарен благодарен. и благодарен. Дмитрий Салахдин, Удачи Был благодарен. ничтожный Бесправный раб Он сидел уже 12 лет Но из-за второго лагерного срока Конца тюрьме Для него не предвиделось Ничего не подписал Салахдин, Наученный первым следствием Но предназначенную вторую десятку Все равно получил Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело, обреченное распасся. Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг. Разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он вдруг пошевелился. Дорогой Ваня, ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду в лес за палками. А там вечер. Я так устаю, что прямо валюсь. Ночь сплю плохо, не дает бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми надо быть на работе. Еще, слава богу, осень теплая, а вот зима нагрянет. На складе угля не добьешься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины. Тащу ее прямо по земле за собой. Уж сил поднять нет и думаю. Старушка, везущий хвост вас. Я в паху грыжу себе нажила. От тяжести. Ника приезжала на каникулы. Она стала интересная. К нам даже не зашла. Я. Не могу без боли вспоминать тебя, мне не на кого больше надеяться. Пока есть силы, я буду работать, только боюсь, не бы мне, как бабушка. Она распухла, не встает, ходит под себя, у нас боль стоит, жуткая, это не жизнь жизнь, а каторга. Мы ругаемся каждый день. Манюшка на своих детей. Знаешь, я часто рада, что наших уже нет. Неужели бы они такие выросли? Валерий в этом году поступил в школу. Ему всего надо, много. А денег нет. Правда, Манюшка посуду, суду алименты получает. вот, и все. Писать нечего. Хотел на празднике отоспаться, так нет. На демонстрацию переться. Вот, пойду переоденусь и письмо тебе на почту. Ну? Прочли? Или что? По-моему, вы не читали. Вы же человек грамотный, в тюрьме посидели. Вы же понимаете, что это за письмо. Да за такие письма во время войны срок давали. Демонстрация всем в радость, а ей переться. Вы знаете, не хотел я вам давать это письмо. Но потом пришло еще одно и еще. И я решил, надо с этим кончать. И вы сами это должны сделать. Но как? Ну как? Ну как-как. Напишите жене ответ. Бодрый ответ. Разрешаю больше четырех страниц. Вы ей как-то писали в письме, что... Надо верить в Бога. Да уж лучше в Бога верить, чем вот такой пессимизм.